Прошло 11 дней после того, как я посеял семена и и Даниэля. И вот сейчас я решил использовать препарат для повышения схожести семян. Это суспензия хлореллы. И вот по шести 11 дней я сейчас попрыскаю и вам покажу, как я это буду делать. Вот этот препарат, суспензия хлореллы, это биостимулятор активного развития и роста. Схожесть и приживаемость 99%, то есть более 40 аминокислот, 650 веществ. И вот сейчас я, посаженные мною семена и води Даниэля, я опрыскаю этим препаратом. Кстати, хочу показать, что вот появились первые исходы. Не знаю, насколько это видно. Вот первый, здесь вот рядышком. Еще один. Начинает сходить, прямо буквально вот он, да, О, просто под углом здесь очень плохо видно, сейчас побежу, попробую, показать. вот он. вот этот, который уже начал сходить. Сейчас я, у меня здесь вот разве... добавлен телевизор и сейчас я вот таким вот образом, вот так, буквально, сверху я опрыскиваю все эти препараты просто увлажняю это не сильно много будет да. вот так что это будет вполне достаточно закрываем крышкой и также ставим опять на место ну что ж следим дальше сегодня 23 февраля его деда и не или посажено 8 -го. прошло 15 дней с момента посела семян из этого количества я вижу только пока на данный момент два всхода Ну. Надеюсь, что остальные также будут сходить через какое-то, возможно, время. Но два всхода из 270 штук – это, конечно, очень-очень-очень и очень, очень низкий показатель. Возможно, после обработки хлореллой что-то изменится. Но пока, пока ситуация такая. Ну что ж, смотрим, наблюдаем за развитием далее.